Приветствую всех, друзья! Сегодня делаю небольшое расследование на проект Куфаер. Ну, запустились они совсем недавно, вроде бы 21 числа, точно не помню дату. Я уже делал про них э, краткий обзор. Можете найти на моем канале. Ссылку оставлять не буду, так как роликов на моем канале маловато еще для этого. Ну, также смотрите этот ролик до конца, там я вкратце расскажу, как, э, можно, как можно еще заработать. И не забываем о лайках, подписке и комментируйте, пожалуйста, что вы думаете о проекте QFIRE. С момента их запуска у меня был интерес попробовать заработать с ними, но я кое-что обнаружу, что я вам сегодня покажу, и это желание у меня на самом деле пропало. Давайте зайдем в само приложение, посмотрим, что они нам там говорят. Ну, обычно здесь высвечивается такая штука, как гарни новины, и что-то там говорят о войне, но войну гарными новынами назвать никак нельзя, вот и это я говорил в своем предыдущем ролике, там есть эта картинка, можете посмотреть, вот. ну что мы здесь увидим, вот я немножко там поклацал, заработал какие-то там почти 160 гривен, вот, Ну, во-первых, здесь, чтобы вывести, вывести деньги, нужно сначала их сюда закинуть, привязать свою карту. И, как я почитал в ихнем чате, здесь можно привязать только один банковский счет и отвязать это невозможно. Но это очень, на самом деле, странно. Ну, это реально полный бред как это ну, человек не может себе допустим потерял карту почему он не может себе другую карту подвязать но ну, это реально вредятельно давайте дальше смотреть <coughs> заходим вот нам светится заработайте 800 гривен ну, посмотрим правда ли это О, подарунок угу. ну я уже на самом деле здесь все клацал. Вот видите, у нас здесь две, два задания, так скажем. Надо поделиться в соцсетях. Я ни с кем делиться на самом деле не буду. Просто вот так вот буду клацать. И видите, я просто вот зарабатываю, кашу деньги. Сумма абсолютно, награда абсолютно рандомная. Нажмем на читание. Что-то тут надо типа почитать. А, надо поприглашать сюда друзей. Вот я просто почитал, типа заработал 2 гривны. Но на самом деле здесь э, все дойдет до 799 гривен одной копейки. И вам откроются еще два задания. Где вам надо будет э, пригласить друзей, чтобы они еще пополнили денег. Э, каждый минимум по 400 э, и плюс вы еще должны занести сюда донат. И только после этого, возможно, вы сможете получить эти 800 гривен. И то это не факт. Вот если мы посмотрим здесь, вот, кто типа, получает эти награды, видим, что ну, приложение вообще как бы по сути украинское является. Все на украинском языке. На украинском. И мы видим, что номера Абсолютно не украинские номера, вообще непонятно какие. И если мы внимательно посмотрим, то они постоянно повторяются. То есть они одинаковые. То есть это просто, так скажем, развод для лохов. Что они говорят о себе? Они говорят, что они, и компания, которая зарегистрировалась в США в 2022 году, швыдко, быстро, то есть она там развилась, и так далее, штаб-квартира у них находится в Гонконге, то есть мы сразу можем сделать вывод, что они являются явно не, не гражданами Украины, они скорее всего какие-то либо китайцы, либо вьетнамцы голодранцы а еще они пишут, что они здесь сотрудничают с такой большой компанией, как Amazon ну вообще давайте посмотрим проверим мы этот Куфайр на парочке сервисов переходим на хуиз посмотрим что говорят они в приложении написано что они с 22 года здесь пишется что зарегистрировано у нас в сентябре то есть даже до да, в сентябре 21 года вот то есть это приложение было создано и валялось где-то на чердаке и вот его решили достать и на лохах немножко заработать ну, и посмотрим что нам говорит Симилар? Сразу видим, что это гонконская конвенция какая-то. Ну, то есть, скорее всего, что это реально или китайцы, или вьетнамцы. Количество визитов 5000. Даже меньше 5000. Никаких данных про них нет. Конкурентов у них нет. Хотя мы все знаем то онлайн, как минимум. Вообще никаких данных. Это очень странно. Никаких не ссылок, никаких не привязок. Ничего. То есть мы с уверенностью можем сказать, что это банальный скам. Это приложение проработает ну, месяца три, полгода от силы. Никаких ссылок на соцсети, нифига. И со скамецом. И люди, которые туда вкладывали свои деньги, они просто их потеряют. Но э, эти люди, вьетнамцы, голодранцы, они просто решили на вот тяжелой ситуации в Украине сделать такое вот приложение и нажиться. Поэтому я очень не советую в него входить, в это приложение. Вы потеряете и разочаруетесь. И у вас будет еще больше недоверия ко всем. Э, ну, ко всем другим приложениям и проектам, на которые, где можно реально действительно заработать. Вот я вам хочу порекомендовать посотрудничать с сообществом WestHub. Это не какой-то очередной проект, мы сообщество, которое ищет способы заработка в интернете. Также мы очень много ну, других проектов разбираем, пробуем, участвуем. Интересуемся. Поэтому, если вам интересно, переходите по ссылочке в описании, и мы вам расскажем, как можно заработать, где лучше не стоит этого делать. Присоединяйтесь и давайте сотрудничать вместе. Всего вам хорошего. Надеюсь, что до встречи, до связи и успешных заработков в мире интернета.